Два, 2, 3 Молодец, Адибу Похлопаешь ему, Бузи? Ah Абракадабра а Вуаля Hop. Ой, там светит солнце А здесь идет дождь Пойдем туда? О, смотрите Ух ты Ух ты Что это? Это радуга. Ее можно увидеть, когда одновременно идет дождь и светит солнце. Видите? Ага. Узи, ты не сможешь ее потрогать? А? Это не за тебя, радуга. Радуга – это оптический феномен. Ее можно увидеть, но потрогать нельзя. Но как нам успокоить Бузи? Пожалуй, у нас лишь один выход – показать ему радугу.